Всем привет, друзья! С вами Морган Торбианс и в этом видео я хочу вам рассказать о том, как заморозить трон, получить за это энергию, чтобы не тратить свой трон, когда вы вносите непосредственно свои троны в какую-либо игру, а также как проголосовать и за это получить какие-то бонусы, монетки, которые платят те или иные суперноды, которые хотят получить этот статус я принял такое решение о том, что периодически буду выпускать видео, обучающее для тех людей, которые только начинают заниматься играми, либо хотят разобраться в смарт-контрактах. И постепенно я вам расскажу то, что я знаю о троне, о том, как морозить криптовалюту 3x на кошельке и как за это получать какие-то бонусы. Значит, заходим мы с вами в кошелек, давайте возьмем например мой основной адрес, этот адрес используется в игре Tron Jedi, кстати в этой игре выходят битвы, вот-вот будут связаны контракты, я думаю, что капа тоже будет расти, я в эту игру внес 6000 трексов. мы значит заходим в мой кошелек и нажимаем Frozen Frozen. вот в этой части когда мы нажимаем Frozen Frozen, заморозить и разморозить, мы переходим на вот этот сайт, Скан И непосредственно, если мы опустимся вниз, мы увидим о том, что у меня уже заморожено 20 тысяч 3x до 7.05, то есть на 3 дня морозится 3x, ими невозможно потом будет воспользоваться. И я заморозил на пропускную способность и на энергию. Что вам дает энергия? Энергия в основном вам нужна для того, чтобы обмениваться не обмениваться, а даже использовать энергию для проведения транзакций, когда вы зачисляете какую-то криптовалюту в контракт, ну вот, например, игры, в которые мы с вами играем. Для того, чтобы у вас не списывались 3Х, у вас есть возможность, чтобы списывалась энергия. Эта энергия, вот она, находится вот в этой части. Как только вы морозите какую-то часть 3Х, у вас появляется здесь энергия. Изначально, когда вы открываете кошелек Tronlink, у вас нет никакой энергии, у вас есть только Бэнквизы. Это пропускная способность. Как только у вас заканчивается пропускная способность, у вас больше начинает списываться 3Х. И как только у вас нет энергии, у вас тоже списывается 3Х. Если у вас нет и Бэнквиз, и энергии, вы обмениваетесь, смарт-контрактом, то э, у вас списывается достаточно немало. Вот, например, в э, игре Tron Building э, у меня используется огромное количество энергии. Если бы я не морозил, то у меня были бы затраты чуть ли не по 3 TRX -а за каждую транзакцию. А как заморозить? Э, непосредственно нажимаете вот здесь «Заморозить». Вот тут, в этой строке, вы ничего не заполняете. Вот здесь вы пишете о том, что хочу заморозить, например, э, 53х Выбираете о том, что на пропускную способность или на энергию. Как правило, пропускной способности хватает, поэтому ничего здесь морозить не нужно. Если вы не осуществляете там огромное количество транзакций, вам хватает 5000 стандартных, которые вам дается при открытии кошелька. Но если говорить за энергию, вы выбираете энергию, нажимаете галочку ⁇ Заморозить ⁇ нажимаете ⁇ Заморозить ⁇ Нажимаете «Ок». У вас, кстати, не снимается ничего за то, что вы морозите. Но, по крайней мере, я не замечал, что у меня что-то снялось. И вам добавляется немножко энергии сразу же, моментально. Когда вы это сделали, вы получили возможность и право голоса для того, чтобы голосовать и получать за это какие-то дополнительные плюшки. Для того, чтобы голосовать, вы заходите вот сюда. Вот. Это как раз голосование. Когда вы переходите в голосование, вы нажимаете, нажмите здесь, чтобы начать голосование, у вас появилось 20 тысяч голосов. Ну почему 20 тысяч? Потому что я 20 тысяч трон морозил, поэтому у меня такое огромное количество. Плюс я еще там тысячу морозил. В общем-то у меня немаленькое количество. Значит, здесь есть представители этих супер нот, представители трон, за которые необходимо голосовать. Каждый представитель что-то платит за то, что ты голосуешь если мы сейчас с вами зайдем у меня есть такая вкладочка трон и есть голосование токен откроем непосредственно вот этот сайт то мы увидим о том что вот каждый представитель что он платит вот этот представитель sky people платит 173 3 3x за то что вы отдадите за него какое-то количество голосов я не помню точно но кажется за за 10 тысяч или за тысячу голосов. Я, честно говоря, не разбирался, не помню, потому что для меня это такой какой-то небольшой бонус. Я, конечно же, этим воспользовался, но э, тем не менее это не делал. И вот э, есть STR Tron Europe. Если мы с вами перейдем в э, голосование непосредственно, давайте еще раз зайдем к голосовалке. Uh, вот этот STR Tron Europe, он платит, uh, ну, по моей информации, когда, на тот момент, когда я анализировал, самое большое количество uh, 3X. Тут 1,78, правда, курс немножко упал, Тека, но, наверное, уже тут и больше платит. Uh, но я для себя выбрал uh, непосредственно непосредственно два варианта голосования это сисомэсет и эссертрон, почему сисомэсет у них есть очень неплохой э бот, который раздает криптовалюту у меня в чате и э, вот эта криптовалюта, мне кажется, имеет такие неплохие перспективы э, роста в будущем. Сейчас они даже не пишут, сколько это в 3Х, это нужно сравнивать, но я голоса последние отдавал за них. Если мы э, с вами зайдем э, ну, в мои кошельки и посмотрим э, криптовалюту, то вот вы можете увидеть о том, что вот на моем кошельке есть 4 монетки Сит непосредственно. Ну, а если вы хотите какую-то получить некую среднеизвешенную, то вы можете вообще сделать следующее. Вы можете зайти, нажать о том, что «Голосовать». Указываете вот здесь, например, там 5000 тысяч». Здесь указываете 5000 Автоматически меняет на всю сумму. Здесь указываете 5000 тысяч». Ну, и вот здесь указываете тоже там тысяч». Нажимаете, так, давайте еще укажем тут 1.050, э, подтвердить голоса, вам выходит такая функция, вы нажимаете ⁇ акцепт ⁇ и все, ребята, вы проголосовали. После того, как вы проголосовали, вы можете ждать на этом адресе в течение, ну по-разному, бывает и день, бывает и целый месяц, вам будет заходить какие-то валютки. Вот у меня заходило текар, то что я говорил, когда я голосовал за, эту, за этого представителя суперноды. Ну вот и все, ребята. Надеюсь, вам это видео было полезно. С вами Морган Торбин и канал «Все о финансовых пирамидах и хайпах». Подписывайтесь на мой канал, а также на мой чат, в котором вы узнаете очень много нового в мире криптовалют. Всем спасибо. Пока-пока.